Вообще класс! А -а -а. Поснула. Доброе утро. Мы уезжаем из Кегваден Виллэдж на самый север, на самый юг. А время Ой. 5 часов утра. Поедем смотреть дельфинов. Едем по Стоунтауну. А мы что, в Стоунтаун Да, на окраине. А Женька едет в такой позе. Приехали в Казим -Кази. Кизим Кази. Нашли пирата. Представил с пиратом. Пират. Эй, Везет пират. нас к своей лодке. К своей лодке. А как к нам Джек воробей? Так он и представил, спират Джек Воробей. Он? Да Нет. У нас есть свой воробей. Торговались. На плавании с дельфинами. За 15 долларов. Вначале предлагал по 35 с каждого. Ну что, идем купаться? Женька, готова. Забрал деньги, пошел искать только лодку. Лодки у него нет, оказывается, своей. Да. Капитанчик нашелся так себе. Ни хрена, ни, капитан, ни у была своя лодка. А у этого есть. Сказал, что вот наш капитан, а тот подошел, спросил: есть ли свободная лодка и можно с ними вот, поеду двое. Ну, все, мы помчались. Yeah. Ну, в общем, поездка так себе оказалась. Дельфинов мы так и не увидели. Все говорят, глубоко уплыли. Зато увидела весь мой кельтан. Кельтан, да, зато лили, как сказать-то. Поныряли, короче. В общем, ждем нашего капитана и едем в Стоунтаун. Это въезд в Стоунтаун. дома, как наши хрущевки, как наши хрущевки. О, чуча народов, светофор, ни хрена себе. Первый светофор, который мы встретили. Заселяемся в вот здесь из силы хаоса. Блин, я уже все голосовала. И все, Как с деревни приехали, да? Ага, такие вот диклипы строят, это прям цивилизация, а мужики деревенщики. Ого. Нихали на себе. Нихали на себе. Ого. Oh. <смех> <смех> Смотри какие штучки. <смех> Блин, ты не шапка. Шам... Подожди, там что-то в принципе. <смех> Привет. Ну-ка.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 Сесть кофе попить. Город очень колоритный. Я как вареная креветка. Что такое? Если я сейчас выжу магазин с танзонитами, э, можете быть чуть много. Так ниже. они везде, вот они. Очень она хочет танзанит. Прям очень. Ну пойдем, заходи смотреть. Хорошо. Красиво. Мне кажется, что как со это какое-то более. Ну да, но оно кри, так все а? переливается. Это да. А, we want for memory. This one. А триста вот можно, вот. Може. Small diamonds. Small diamonds. Маленький бриллиант. Он такой синий. Ну что, давай такой возьмем. Нет. А этот на, на, на одну туже, светлее. А, ну видно, с нами. Да. Ну что, такое возьмем. Возьмем? Не так это yeah. дорого. Давай, Вообще классно. Да. А это тоже? Танзанит? белый blue, синий софия. Барт, ты фон А, А, видишь, тут, тут нечистый. Не не. А тут как камень женил. Необработанный. Ну, вот подарочек купили. Я а? в шоке. Первые эмоции. Ура! Остались мы с Женькой без денег. Теперь никак не можем найти банкомат, который принимает MasterCard, чтобы снять деньги. Ходим по городу ищем банкоматы. Остались мы с Женьком без денег. Карточки все заблокировали. Теперь мы без денег, давайте. Стало 100 долларов. Теперь все вот эти футболки Теперь да. Уплыли от Женьки, зато Женька успела хватануть перед тем, как заблокировали карточку. Эти хреновины от слонов сделали. От слонов? Чтобы они тепло типа, ну, на, на индийский манер, чтобы слоны в дом не, не забирались. Я тут слонов отрадить никогда не было. Зашли в местную забегаловку, Лукман попробует, что тут готовит. Выглядит во всяком случае очень вкусно. Обстановка сам похож, берешь, что надо. Я сейчас все, знаю, что моя рыба с рисом. Вот, я... А, выпина сминоги. А, выпина сминоги. Как я смену? Вкусный. Только холодный. все молочные И даже не рекомендуйте. Все это вышло на 40 тысяч. На сорок ведь? Да, на 40. Весь что он там стоит стоит такими тулочками? Туда <смех> за городом.